Сейчас мы продемонстрируем опытный образец, который можно сэкономить газ. На одном литре газа можно скипятить целый чайник, пролитровый чайник. Суть происходящего зависит от самого газа и самого воздуха. Процесс происходит при смешивании газа с атмосферным воздухом. Сейчас зафиксируем счетчик. Показания счетчика. Так. И запомним показания счетчика. И ставим чайник. Используем обыкновенную конфорку, заводскую, гостовскую сертификатом. И смотрим, пламя горит хорошее пламя. Горит она вместе с атмосферным воздухом. Ставим чайник Сперва показываем экспериментальный вариант, опытный образец, а потом подоставим э как на самом-то деле в бытовых условиях горит газ В данном случае идет процесс э Смешивание в этой трубке, в камере смешивается газ с воздухом. Здесь образуется новое газообразное топливо в этой трубе и горит газ. Тут э, в данный момент участвует несколько законов физики и химии. Э, термодинамические процессы плюс молекулярно-кинетическая теория то есть развитие внутренней энергии. В компрессоре происходит процесс сжатия атмосферного воздуха, так как мы знаем, что атомы и молекулы воздуха взаимодействуют и вырабатывают, при сжатии и при сжатии вырабатывают энергию. Эту энергию они передают газу. И также мы знаем, что модель идеального газа она Атомы и молекулы между собой не взаимодействуют. Она очень упругая. Для, чтобы она взаимодействовала, чтобы она работала, над ним надо поработать, то есть сжать и разжать газ. Сейчас будем ждать, пока чайник, за какое время, за какое количество литров газа вскипятится чайник. У прокипел чайник в объеме 3 литра. Сейчас мы посмотрим показания счетчика. Показание счетчика не изменилось. Расход идет в миллилитрах, так как в... В данный момент у нас не существуют счетчики, которые могут определить миллилитры. Тут идет процесс образования нового газообразного топлива. При одинаковых объемах происходит кратное увеличение объема газа. При эквивалентном вхождении в реакцию газа атмосферы, атмосферного воздуха и газа сперва образуется э, не вода а перекис водорода и де, действует закон замещения э, химических элементов Менделеева мы используем обычный домашний способ сжигания газа ту же комфортку воду поменяли чайник поменяли воду поменяли холодную новую залили используем обычным редуктором домашним редуктором сейчас фиксируем показания счетчика и смотрим подождем пока скрипит чайник и за какой промежуток времени до этого времени сколько газа будет сожжено Так, сейчас мы вскипятился чайник по простом обычном. и сейчас посмотрим показания счетчика. Четыре куба, пятьсот шестьдесят литров. В данный момент это изобретение очень актуально при нашей конъюнктуре на газ. Производственные предприятий, которые используют газ, могут и сэкономить данный газ, и сэкономить себестоимость. И те потери, которые предприятия несут, они могут эти потери, которые ложатся на... Бюджет населения прекратить.